Всем привет, с вами интернет-магазин 812 фото. В одном из прошлых видео мы обсуждали продукцию компании Rod. на примере радиопетличек Rode Link. Сегодня же наш герой это видеомикро. Давайте его распакуем и проведем тесты. Итак, в комплекте без излишек. В него входит 42-граммовый микрофон, имеющий более чем скромные габариты. Крепление на камеру, которая частично гасит вибрацию. Имеет крепление горячий башмак. Также имеется резьба для крепления на штатив, провод для крепления к камере или рекодеру. Также в комплекте имеется ветрозащита и документация. Качество сборки. К самому микрофону придраться сложно все без скрипов и болтаний. На микрофоне нет никаких лишних кнопок или селекторов, только разъем 3,5 джек. Все настройки и регулировки осуществляются на записывающем устройстве. С одной стороны, это хорошо, ведь меньше шансов запутаться в настройках. Но с другой стороны, это уменьшает гибкость настроек. Но учитывая, что микрофон скорее для любителей, то предъявлять к нему излишние требования не стоит. С креплением к камере не так все радужно. Хотелось бы видеть более мягкий пластик для лучшего гашения вибраций от ходьбы. Длина провода идеальна для крепления к камере. Лишних проводов болтаться не будет. Ветрозащита, на мой взгляд, тоже сшита достаточно хорошо. Собственно, на этом с комплектом все. Давайте приступим к тестам. Вот таким образом микрофон звучит вместе с ветрозащитой. Он правда немножко торчит в экране. Так, сейчас мы снимем ветрозащиту и послушаем, как будет звучать звук без нее. И вот ветрозащита у меня в руке, и звук звучит примерно вот так. Сейчас проверим, как работает микрофон в условиях автомобиля. В данный момент на микрофон одета ветрозащита. Двигатель пока выключен. Сейчас мы заведем тачку и посмотрим, как будет звучать все это вместе взятое. Заводим машину. Ну, в общем, машина заведена. Так, ну, я надеюсь, что меня сейчас слышно нормально, потому что, э, несмотря на то, что камера направлена несколько в сторону, э, именно микрофон направлен на меня. Так, давайте сделаем потише. Таким образом звучит звук без ветрозащиты. Сейчас мы... Бам. Вот, это мы чуть, чуть погазовали, но двигатель очень тихий, поэтому ничего не слышно. Микрофон направлен строго на меня, он на расстоянии меньше метра от меня. Снимаю ее на Осмо, включая музыку. Надеюсь, меня ровно на меня, мне интересно, слышно ли звук ветра. Я его слышу, почему-то мне кажется, что и вы его слышите. Сейчас на микрофон одета ветрозащита, звучит это все вот так, и сейчас я сниму ветрозащиту. остался более чем доволен микрофоном, особенно учитывая стоимость и габариты. Приобрести данный микрофон можно в интернет-магазине 812 фото. Ссылка на него указана в описании под данным видео. И на этом у нас сегодня все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если так, не забывайте ставить большие пальцы вверх и подписываться на канал. До новых встреч! Пока-пока!